В общем, тема достаточно прикольная, но наверняка немногие знают, что рингтон на iPhone можно поставить без внимания компьютера, iTunes, а главное без jailbreak. Года так два назад на канале вышло видео, где я рассказывал вам о способе установки рингтона на iPhone без компьютера. Многие говорили, что это сложно, у других вообще не было гараж для создания и установки любимой мелодии на звонок. Что ж. Чтобы установить рингтон за 30 секунд, не больше нам потребуется iPhone, шнур для подключения к компьютеру, сам компьютер и утилита MediaTrans. В программе есть множество функций и возможностей для взаимодействия с гаджетом. Однако нас интересует иконка с микрофончиком, и мы жмем именно на нее. Но нам же нужны рингтон, откуда то скачать верно. В общем, здесь у тебя два пути: скачать уже готовый файл, введя в поиск, скачать рингтон для iPhone, либо сделать это сам. Через сайт, ссылку на который я оставил в описании под этим видео. Дальше. Убедись, что ты открыл нужный раздел в программе. Подключил iPhone 0 iPad компьютеру. У тебя не запущен iTunes, за окном не летит метеор, у тебя радостный, хорошее настроение, эм, что-то я задумался. Да. Выбираем скачанный рингтон, который, скорее всего, будет находиться у тебя в папке загрузки. Синхронизируем все это дело при помощи кнопки Sync. Пропускаем диалоговое окно, где нам рассказывает о том, что у нас скачано бесплатно платная версия утилиты, ждем секунд 5 и более, и идем в настройки, раздел звуки, пункт рингтон и выбираем только что появившийся рингтон. Проще же некуда, согласись. На этом все, не забывай делиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях и подписываться на канал Apple Finder. До скорых встреч, пока.